Храни пути, дарованные Богом. Храни пути, дарованные Богом, Будь верен малом, иди вперед, Дорогой узкой пусть шагают ноги, Держись Христа, а Он не подведет. Не позволяй сомнениям подкрасться, Все мире ложь, широкий в бездну путь, Глазам не верь, на ум. Не полагайся, здесь все пройдет. Мы временные тут. Храни пути, дарованные Богом, не расточай свой взгляд по сторонам. На всей земле искусов очень много, ведь враг расставил сети по местам. Храни пути, дарованные Богом, где нет Христа, там будущего нет, там смерти тень во вредище у Бога. Там правит тьма, себя нарекший свет. Молись и верь, одна дорога в небо, Иди вперед евангельской тропой, Ищи Христа, как нищий жаждет хлеба, Люби его всем сердцем и душой, Храни пути, дарованные Богом, Вся наша жизнь сокрыта только в нем. Что наша жизнь? Лишь путь... К святым чертогам мы из гостей земных домой идем. Аминь.